Надо находить время для общения с хорошими людьми. Оно не найдется само. Время — такая странная субстанция. Оно склонно забиваться работой, бытом и суетой. Оно вечно, а люди нет. Поэтому время надо учиться раздвигать и втискивай туда моменты общения с теми, кто тебе дорог и интересен. Лишний раз позвони, спроси, как дела. Позови на чай, раздвинь время и найди 10 минут для прогулки с подругой по городу после работы и для чашки чая вдвоем с сестрой или с братом. Это только кажется что такие минуты не важны, а на самом деле на них все и не держится.